Хорошо настроенный механизм не должен щелкать и скрипеть. В нормальном состоянии суставные поверхности крайне точно совпадают друг с другом. Их скольжение очень гладкое и плавное, поэтому хруст суставов все-таки признак существующих проблем. У подростков и детей он говорит о приобретенных травмах головы или таза. Еще одна причина хрустящих суставов – сколиоз. При этом заболевании смещение затрагивают не только позвоночник, как принято считать но и все тело от макушки до пяток. Каждый сустав оказывается немного не на своем месте, и в таком разбалансированном механизме и хруст, и щелчки появляются с легкостью. У взрослых к этому багажу присоединяется изменение связков и хрящах вокруг сустава. В них могут откладываться соли, от чего они уплотняются, так что привычное движение теперь встречает сопротивление. Отсюда и хруст. Кроме того, в подобном хрусте повинны нарушения в работе печени. Из-за них снижается выработка суставной жидкости, которая выступает в роли смазки. Хроническая перегрузка сустава также приводит к крайнему хрусту. Связочный аппарат и хрящи просто преждевременно изнашиваются. Такое часто бывает у массажистов, спортсменов, музыкантов. К появлению щелкающих звуков могут привести и последствия перенесенных застарелых травм. Но чтобы впоследствии, на фоне хруста, не развился артроз, важно вовремя обратиться к врачу и изменить свой образ жизни. Так, если проблема связана с последствиями травм, то хороший эффект может дать остеопатия. Врач восстанавливает нормальное функционирование организма, устраняет сколиоз и существующие проблемы с мышечным тонусом. А был ли у вас подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.